Давайте немного разберем речь президента к федеральному собранию, поговорим про другие факторы и проанализируем, как это все может повлиять на рынок недвижимости. Всем привет, с вами Макс Репьев и мы в Sunset Seller занимаемся курортной недвижимостью. Не забудьте подписаться, здесь показывают и говорят про мировые рынки недвижимости. Первое. На что я обратил внимание, так это то, что будет построено огромное количество арендного жилья для сотрудников оборонно-промышленного комплекса. А это миллионы людей. И оно будет в аренду по существенно ниже рыночной цене, так как будет субсидироваться государство. И это может породить ситуацию, что человек, который уже имеет собственное жилье и работает в ВПК, может сдать свою квартиру за рыночную стоимость, а переехать в арендную квартиру по заниженной стоимости и разницу положить себе в карман. И государство, кстати, не факт, что будет строить сами эти новые дома. Они могут заключать контракты с застройщиками, выкупать часть здания, например, подъездного стройка и сдавать его в аренду сотрудникам ОПК. А тем, кто хочет провернуть такие штуки, создать свои квартиры и жизни в арендной, поспособствует льготная ипотека, так как государство выделило 260 миллиардов на финансирование льготной ипотеки в 2023 году. Это крутая новость для тех, кто хочет улучшить жилищные условия с господдержкой по выгодным процентам. В льготной программе по семейной ипотеке также изменились условия. Раньше ипотечный замец составлял 6% и могли его взять люди, у которых есть ребенок, который родился после 1 января 2018 года, а теперь могут взять Семьи, у которых уже есть двое несовершеннолетних людей, и строки их рождения теперь не имеют никакого значения. Семейная ипотека стала доступнее и ожидается, что в этом году спрос на нее вырастет на 10-15%. Вот такие потрясающие новости с ипотечных полей. Так что в некоторых регионах это может спровоцировать рост спроса на новостройки и, соответственно, движение цены вверх. Ну и также про IT-ипотеку со ставкой до 5% никто не отменял. Началась активная поддержка новых регионах. в них запустилась программа выдачи материнских капиталов детям, рожденным после 2007 года. То есть это вот когда программа стартовала, с этого момента и идет отчет. Ну и в этих регионах активно начинают осваивать рынок недвижимости. И кстати, для инвесторов это может быть хорошей возможностью, ведь самые большие инвестиции как раз там, где страшно. Да, они не стопроцентные, но в долгую это можно неплохо так заработать. Наглядный тому пример Крым. Развитие его инфраструктуры и увеличение стоимости жилья. Весь вообще этот комплекс мер будет как бы заставлять задумываться, о а смысл мне уезжать жить за границу, нести большие расходы на жилье, медицину, продукты питания и так далее, когда я могу получить огромные плюшки от государства, бесплатные кредиты, жить в России и чувствовать себя комфортно. Плюс, если ты уже воспользовался материнским капиталом, то ты не сможешь просто так пойти продать квартиру, купить то, что тебе нравится. Ты должен обеспечить условия детей не хуже тех, на которые этот материнский капитал ты потратил, то есть на ту самую первую квартиру. И это тоже неплохой такой сдерживающий фактор. Также президент сказал, что постепенно будет снижаться ставка по всем кредитам, но тут как говорится поживем увидим. Реновация теперь идет в регионы. Будут расселяться ветхое жилье, а на месте старого строить новое. При этом для расселенных либо будут строиться новые комплексы, либо выкупаться у застройщиков. А на месте значит, ветхого жилья будет строиться новое современное красивое жилье, что также даст ценности городам и может толкнуть цену вперед. Вы вообще должны понимать, что на сегодняшний день государство ставит строительный сектор в приоритет, потому что он создает огромное количество рабочих мест и толкает экономику вперед. Сейчас требуется построить огромное количество жилья, нужно проложить сделать отделку, провести сети, готовить окна, арматуру, кирпичи, бетон, детские площадки. И все эти люди будут получать деньги и тратить их приоритеты приоритете внутри страны. А это значит, что экономика страны будет работать, деньги будут ходить, страна будет процветать. Также я услышал, что Россия замыкается на внутреннее потребление и на сотрудничество с дружественными партнерами. И это значит, что европейские и американские товары, скорее всего, придется заменить товарами из Азии. И теперь вместо итальянского керамогранита и мебели нужно будет присмотреться к люкс-товарам из Китая и остальных дружественных стран. В первую очередь это может затронуть дизайнеров и отделочников. Да, Россия не ставит запрета на ввоз товаров из Европы, но некоторые ведомства может самовольно усложнять ситуацию, да и стоимость этих товаров может возрасти, плюс логистические сложности также скажутся не на руку. Безусловно, останутся ценители европейской и американской продукции, будут возиться через другие страны типа Эмиратов но за двойную или тройную накрутку, потому что ну, просто не привыкли к другим товарам и не готовы рассматривать, хотя есть точно такие же качественные товары из Азии. Доля европейского и американского рынка безусловно будет уменьшаться и мы сейчас это видим на примере сферы продажи автомобилей. В общем как говорится поживем увидим но ну и как обычно хочу сказать вам если вы хотите купить недвижимость то нет смысла ждать службы каких-то аналитиков не вы не ни они никогда не угадайте что будет завтра потому что на рынок недвижимости влияет тысячи факторов поэтому живите сегодняшним днем покупайте недвижку и кайфуйте как обычно жду ваших комментариев внизу ну и наши контакты для приобретения курортной недвижимости указаны в описании к этому видео с вами был макс репьев поставьте этому видео лайк подпишитесь на этот канал расскажите об этом канале своим друзьям, ведь здесь говорят интересные вещи. Вам всем удачи, хорошего настроения, всех благ и пока.